У всех у, у троих э, все опалены снасти. Это, ни у кого нет ни силикона, ничего не нет. Меня. Ох, ебать. Да? А ну, так, что, так это не на дрочиши, ребята. Сейчас посмотрим. Ну, посмотри. да, Нифига себе! Обалдеть! Обалдеть! Офигеть! Нестор, я тебя люблю! Оо-го-го-о-го-о-го! Вот друзья! смотрите на этого дрочапля объясните меня вот что вами движет вот людям интересно знать вот зачем это делать черт попутал черт попутал друзья вот видите в этих сети вот вспомните пожалуйста о том что мы составили петицию на президента украины подписчики локуни И щучка. Бедный. Познать, давай, давай. Вот, вот, вот, вот, вот. О, -о, -о, о пошла, пошла. Приветствую вас, друзья. Вы на Туб-канале все для клева Сегодня очередной рейд по браконьерским сетям. Мы в составе Одесского рыбохранного патруля. Пойдем вверх по течению, по Днестру, зайдем в Трунчук и посмотрим там, что творится. Э, хочу сказать большое спасибо всем небезразличным людям, которые оставляют информацию на нашем веб сообществе Все селик в днестр и лично мне. Я там являюсь одним из администраторов. Э, поэтому получается, наши рейды намного эффективнее, когда мы знаем, где конкретно стоят эти сети. Поэтому подключайтесь также к нашей работе, будьте активным гражданином нашей Украины и... Давайте вместе будем ее делать светлее, чище и прекраснее. Подписывайтесь на наш инстаграм. Скоро для подписчиков инстаграма будет проводиться конкурс. И сможете выиграть катушку, удилище, кормушки там и так далее. И еще одна общая информация для всех. 28 марта 2020 года мы будем проводить субботник на берегу реки Днеса. Вся информация по поводу планирования нашего субботника есть в Все для Воднестр». Мы там все обсуждаем. Что мы будем делать, как мы будем делать, на какие средства и так далее. Поэтому, если тебе есть желание, если есть возможность присоединиться к нам, мы будем очень рады. Наша сегодняшняя задача проверить информацию от анонимного источника. Рейд наш проходит от Мальятского моста. Мы пойдем по Днестру, зайдем в Турунчук. Первая информация, которая у нас есть, это сети, которые стоят возле канала, которые соединяют Турунчук и озеро Тудрова. Вторая информация это сети в селе Троицкая между двумя островами, вот здесь вот. И третья информация это второй понтонный мост, который за Троицким, вот здесь вот расположен. И есть информация о том, что эти незаконные орудия лова есть перед мостом и сразу же после моста. Вот эту информацию мы и будем проверять. Мы опять возле входа в канал Тудорова. Вот они тычки вот они сети. Подаду, видите? их тут куча целая вон там раз вон стоит два три четыре Короче. А куньки уже все канаем блин Маленькая бутылочка Сдохлый уже? А? Этот нет. Смотри, полный крыль, Да. Третья сетка. Правда, небольшие сети ставит браконьер. Такие дорожки. Метров по 10 максимум. Видно, что они стояли где-то. У где меня где два, наверное, да? Вон карасик живой. Отлично. Отлично. И вон и живой. Отлично. стоит качественная сеть перекрывает полностью весь нестор прямо возле входа в канал на тудорова но смотрю без рыбы она рыбы вообще нет это что наверное только поставлено или как рыбы нет, рыбы нет. но в тех мелких вещи есть окуни Мелкая и это крупные если... аккуратно потерпи немножко сейчас Он уже... не, не нормально нормально у него есть шанс шанс, шанс есть. есть выжить до да. давай. сейчас, сейчас давай, подожди Рейдов можно делать сколько угодно. Толк будет тогда, когда каждый браконьер задумается, стоит ли выходить на реку. А задуматься он может тогда, когда штраф будет высокий. А сейчас штрафы мизерные. Поэтому браконьеры ничего не боятся и организовываются в преступные группировки. Многие из них пишут в комментариях под моими видео, оправдывая себя тем, что нет другой работы, не могут другим способом прокормить семью. Но я считаю это банальной ленью и нежеланием что-либо менять в своей жизни, а также жлобством, Есть, да? животным страхом перед неизвестностью. Зачем чему-то новому учиться? Зачем что-то созидать, да. создавать? Легче же взять. Есть. Вот так и происходит в наших землях, лесах, реках и озерах. Нас просто вот грабят. Давайте вещи будем называть своими именами. Нас грабят. У браконьера нет ни совести, ни закона, ни права. Есть только одно право. Право на беспредел. А когда это закончится? Тогда, когда прекратится наше безразличие. Когда заставим власть работать. Пока мы этого не поймем, нас будут иметь по беспределу. Тоже мелкая дорожка такая, и рак даже зацепился, надо же, два рачка на реке. Также считаю, что безразличие наших граждан это главный порог, это тоже способствует браконьерству. Если Конечно, каждый отреагировал бы звонком на горячую линию рыбоохранной патрули, браки бы задумались. Потому что знали бы, что любой увидевший из рыбаков позвонит и вызовет рыбоохрану. Также если бы к дрочистам подошло 3-4 рыбака и сказали, вали отсюда. Не думаю, что у них появилось бы желание дальше багрить рыбу. От агрессивно настроенных рыбаков не получится откупиться. Поэтому нужно брать инициативу в свои руки. Тогда и будет результат. Только для этого нужно каждому рыбаку реагировать на это. Они а так, что один бросил рыбачить и пошел высказывать свое возмущение против двух-трех человек, остальные молча сидят и ловят рыбу. Что ты? Все же? А нет, живой, живой, живой. А да, беги, беги, беги, стой. живой живой давай живой да беги На этом месте мы уже когда-то были. Если помните, тут браконьерский остров такой возле села Яски. Там дальше зеленый домик. Так вот мы опять смотрим эти сети, проверяем профилактический, скажем так, рейд возле этого браконьерского острова. Вот там были сети. Вот здесь куча сетей. Потом проверяем еще разок. Один из сигналов пришел к нам из Троицкого, вот мы находимся между двумя островами, вот это первый остров, вот это второй, и вот такие вот бутылочки вот плавают, видите, то есть мы проверяем здесь места на наличие браконьерских сетей. Прямо возле второго острова. не изрядно что наши ребята нам сказали дорожка такая а, вот той палки скорее всего сейчас давай уже это вытащим. Ожидайте, ожидайте, да. Ну это все тройские браконьеры, которые ставят здесь сети. сеточка это пустая привязана к дереву виде На лодках, все на лодках. Слушайте, такое ощущение, что тут просто клондайк какой-то с этих сетей есть. О -о -о. супер! Сеть что-то пустая тоже вообще геть. прощения что не успеваем вытащить их всех там 4 или 5 окуньков просто сетей столько что просто капец просто блин, усыпано усыпаность наша река сетями вот. сетка на сетке друзья просто капец какой-то их тут просто миллионы я хотел бы обратиться вот в данный момент сейчас к активистам села Троицкого Ребята, ну у вас тут вообще беспредел какой-то. Просто беспредел. Между двумя островами ну, миллион этих сетей. Что, неужели нет вот на вот этих людей, которые стоят вот прямо здесь, которые ставят эти сети. Вот прямо можно вот по этим вехам сейчас снимать сети, но наверняка вот там они тоже стоят. Просто кошмар просто реально не успеваем даже освободить этих несчастных 4-5 окуньков Потому что очень много работы Это все потому что У меня такое ощущение, что здесь они ну, просто никогда не видели рабоинспекцию Такое ощущение Слава богу, что такие ряды проводятся. Вон Два кунка. Три. Только аж одну вытащили не Вот здесь вот. Она, блядь. Ну, вот так. Но. А вон сразу вторая, следующая, да? Но. То есть одна заканчивается сесть, вторая зак... начинается. Таранечка. Тараничка такая, красивая. Ну давайте освободите ее хотя бы. Она быстро укачивается. Ничего страшного. Так мы сейчас, можем, может быть, километров сети найти Если она одна к одной сети привязана, то это как раз кландайк. О, красавец. Что еще одна? Нет. Все, Олеж? Да, да, да. а. Я решил веревку забрать. Или там все-таки еще одна есть секция? Пока ищем сеть, у нас проводится спецоперация по э, освобождению окуня, да? угу. Он лодочка, лодочка. Опа! Вот ребятки какие-то едут. А Ну-ка выпускаем Выпускай его. Беги forest Огонь! Держись, Держись. Да. Добрый, добрый. Здравствуйте. Здравствуйте. А что там положили? Э, запилочка. Маленькая. Ручная. И не да, собирать птичняк. А, дрова возит. Ага. Рушничок едем собирать. Понятно. Мы не браконьеры, не рыбаль. Спасибо нашим неравнодушным подписчикам канала «Всё так которые подсказывают, где искать этих браконьеров. И по нашим информации это все раколовки по идее это должны быть. Посмотрим, что это. А не сеть, смотри. Косы. А? Косынки. Косынка. Угу. И так на каждый, видите? К казалось бы. Вот кто их ставит? Ну, как вы думаете? НЛО. Да. Это что на мосту здесь работает? Да, фанточки, видать, сами и ставят. С подлещиком одним. Так. Рашница. Раз, два, три рака сделать вывод, что понтонщики тут ставят эти сети. Другим тут вариантом, кто тут может это делать, но ну, я, пример не, не знаю. Ну, или, по крайней мере, под ихним это все покровительством. Да они тут охраняют и ставят. Ну, да, охраняют и ставят. Идем дальше. елки-палки С палкой. Это какая рачница разница, да? Я даже не знаю, что... Аккуратно. Там можно он за палку взять? А, она там привязана, скорее всего. Косыль. Косынка. Косынка. Косынка. Там две, два, три, такие же самые. Ну ждать? Есть. Рыбка бедная. Ох ты ты. Видишь? О, а я как раз устрою. Движок, Ну давай выпустим. -мо, блин, мне так жалко его. О, отлично. Давай я Куньков пускаю. Слушай, ну жалко, блин. Друзья, вот видите, эти этих сетей. вот вспомните, пожалуйста, о том, что мы составили петицию на имя Президента Украины по поводу увеличения штрафов за э, использование и продажу браконьерских оруделов. Поэтому прошу вас поддержать наше начинание чтобы браконьер в следующий раз 300 раз подумал, стоит ли ему ставить сеть. Друзья, по нашей оперативной информации сейчас где-то примерно через полчаса должны тут ехать браконьеры. Вот. У нас пока есть возможность, еще полчаса есть, ждем их. Есть возможность выпускать рыбу. И раков. Давай. Продвиги. Он даже, наверное, не верит своему счастью. кучей Ого. да тоже друзья кто хочет строиться кому нужны кирпичи арматура Милости просим одесский рабахранный патруль. Все достанется вам. Если вы будете ходить в рейды, все, вся арматура будет ваша. Мачу, да? Нет. Что нет? А где? где, где? Он в чешуе вся а рыба. то ветро стараешь. Ветро стараешь. Да. Пожалуйста, а зачем вы занимаетесь браконьярсом? Я не хочу вас учить, вы старше меня, но вам не кажется, что вы занимаетесь немножко не тем, чем надо? Кажется. Ну только зачем туда вы это делаете? 49 окуней, 3 таранки, один подлещик, одна щука и раз, два, три, 4, 5, шесть, семь карасей.